Привет, меня зовут Иршин Николай, я финансист. В этом видео мы поговорим о кассовом разрыве. Никто его не любит, но иногда нам приходится с ним встречаться. Итак, по порядку, кассовый разрыв это когда нам временно не хватает денег. Например, мы поставили клиенту товары там, или услуги оказали ему, но деньги он нам еще не заплатил, то есть он нам должен. Но в этот самый момент нам нужно выдавать зарплату, расплачиваться с поставщиками, в общем, у нас временная нехватка денег и мы ищем где эти деньги там заткнуть. Мы занимаем там, либо клиента своего потрапливаем там, давай, давай быстрее нам деньжат. Это вот, в сути такая вещь. Если мы говорим о кассовом разрыве, то она не так страшна, да, то есть мы можем передоговориться там, с клиентами, с поставщиками, с сотрудниками, да, и как бы потом ну всем все раздать, да, когда мы, нам деньги придут. Но самая ужасная вещь называется кассовый дефицит. Это тот момент, когда мы работали, например, там месяц, два, три или год в минус, накопили долг. Долг мы можем накопить, когда нам, например, Поставщики грузят в отсрочку и клиенты нам дают предоплату. У нас грузится масса денег, мы не ведем управленческий учет, поэтому думаем, все это наше, начинаем тратить, покупать феррари там, например. А потом обнаруживаем, что нам нужно оказывается клиентам что-то там поставлять, нам нужно поставщикам отдавать деньги и вообще-то мы работали в минус. Кто-то сейчас подумает, блин, да ну нафиг, там, такого не может быть. Я раньше тоже думал, что такого не может быть, пока не встретился с этим на личном примере. Есть компании, которые могут так работать годами. Я не знаю, может до самой смерти собственник работать и не подозревать, что его компания была, ну, работала в минус. Объясню, почему так. У нас растет оборот. Клиенты нам дают больше предоплат. Поставщики нам дают больше отсрочки, да, там, больше товаров, и мы накапливаем этот долг незаметно. То есть у нас, допустим, 100 тысяч рублей нам дали поставщики в виде товара и 100 тысяч рублей нам дали клиентов. У нас 200 тысяч, по сути, мы отдаем товар, клиент доволен, мы ну, поставщика, по сути, филодим. А в моменте у нас появи, ну, появляются деньги, за которые ну, нас никто ничего не спрашивает. И пока крутится этот маховик, мы, в принципе, можем жить в долг не догадываясь об этом. Явный пример этому, когда мы, например, заняли у соседки Зины деньги, нужно возвращать, мы идем к Петровичу, Петрович нам дает деньги, мы отдаем Зине, и вот этот круговорот у нас продолжается. В принципе, мы пользуемся не своими деньгами, а эти деньги мы уже давным-давно потратили. То же самое ну, у нас наблюдается в бизнесе, только в большом масштабе, и чтобы этот масштаб, там, чтобы мы могли тратить безнаказанно, нам нужно все больше и больше занимать. Но занимать мы можем, увеличивая оборот компании. По сути, это самый такой безболезненный метод. И поэтому, что я вам рекомендую, друзья, не попадайте в кассовый разрыв, введите управленческий учет. Это можно делать с помощью моего сервиса smallrp.ru. Я оставлю ссылку под ним в описании. Также планируйте свои финансы, смотрите, что вы работаете в прибыль. Тоже вам поможет сервис. Чтобы спланировать свое будущее, вам поможет финмодель. Ее я тоже прикреплю в описании. На этом все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Пока-пока.